здравствуйте здравствуйте всем я надежда Крутова, город киев украина и сегодня в свой особенный день я спешу оставить свою благодарность павлу дмитриеву почему это я делаю в сегодняшний день потому что я всегда в этот день всегда многие долгие годы проводила ревизию проводила некая подытоживание, подытоживание того, что же произошло и что случилось со мной за прошлый год или за один год моей жизни. Павел, уважаемый Павел Дмитриев, я благодарна, я безмерно благодарна своей судьбе, своей жизни. Я благодарна за то, что она меня с вами познакомила, это первое, и второе, дала возможность учиться у вас именно на вашем гипнокоучинге Я прошла много, очень много разных тренингов, вебинаров, семинаров, институтов, да, у меня за плечами два института, я просто несказанно рада за то, что вы буквально вот 20 30 апреля этого года будет 5 месяцев, как я нахожусь в гипнокоучинге, да, еще, правда, из них у меня 2 месяца вылетело, но это не имеет никакого значения. Но за 5 месяцев моя жизнь кардинально изменилась. И самое важное, самое главное, я хочу вам сказать: что у меня событий по жизни было много разных. Я много видела всего в этой жизни красивого и драматичного и героического, и всякого разного того, что наполняет жизнь человеческую. От э, а до я, и драмы, и трагедии, и так дальше. Но то, что произошло со мной в прошлом году, я считаю это очень важным, значимым. Это изменило кардинально мое представление о том, кто я, как я зачем я почему я и что мне в этой жизни важно делать дальше уважаемый павел я благодарю вас я благодарю вас за смелость за очень такую знаете за жесткость и, кстати, пройдя много тоже каких-то учителей, не каких-то, учителей, которые мне в свое время давали, делились своими знаниями, давали эти знания, я запомнила и в сердце благодарность несу именно тем, кто был со мной правдив, кто был со мной щедр, кто был со мной искренен, кто был со мной открыт. Вот такой, какой он есть на самом деле. И остались те, кто был со мной жестким, То есть говорил правду ту, которая и есть. Я благодарю вас за эту правду. Я благодарю вас за ваши знания и за щедрость и умение ими делиться. Ваш тренинг, гипнокоучинг коучинг реально помогает менять людям жизнь. Ваши подходы к обучению они тоже очень сильно изменили мои представления об учебном процессе, потому что реально, пройдя много каких-то учебных заведений, институтов, вузов и сама была преподавателем какое-то время, я понимаю, насколько неверно мы учим других, передаем свои знания. Я сегодня получила те знания, которые могу передавать другим и помогать другим меняться. Что может быть еще важнее в этой жизни, когда ты понимаешь, что ты можешь кому-то реально помочь, не нарушая никаких законов космоса, Вселенной. Ты можешь помогать проводить человека из ада в рай. Ну вот я бы так сказала.